Готовы 2000 страниц с поправками правил застройки. Учительница начальных классов уволилась из-за шариков в цветах Украины. Детский сад для выборов. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Алена Иванова. Здравствуйте. Что-то давно мы не затрагивали больную тему для Севастополя, хотя буквально несколько месяцев назад почти в каждой программе о ней говорили. Не догадывайтесь, какую тему я имею в виду? Конечно же, план землепользования и застройки. Напомню, публичные слушания по проекту ПЗЗ начались в июне. По итогам обсуждения было зафиксировано около 10 тысяч замечаний и предложений. При этом каждое пятое обращение касалось перевода земель сельхозназначения в другой статус. Тогда еще губернатор Севастополя Михаил Развожаев прогнозировал, что окончательно утвердить проект ПЗЗ правительство сможет не ранее сентября, а может даже и позже. На протяжении всего августа согласительная комиссия проводила собрания, И вот в свет вышел документ заключение общественных обсуждений и публичных слушаний. Его объем составил более 2000 страниц. Кому интересно, можете ознакомиться на сайте правительства Севастополя. Но остается вопрос, а когда же этот важнейший документ будет утвержден? По прогнозам директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова, это случится в конце октября-начале ноября и снова плавающий расплывчатые сроки в любом случае если правительство продолжит менять и редактировать проект под каждого скорее всего мы его никогда не увидим угодить всем невозможно всегда найдутся те кто будет возмущаться так может уже пора. Время, как на архитектурно-художественном совете Севастополя до боли спорят о внешнем облике одного из зданий на Соловьевских складах, в самом центре города у исторического бульвара тихо растет немаленький объект. Настолько тихо, что для кого-то незаметно может быть достроен и введен в эксплуатацию. Напомню, арендатор участка рядом с историческим бульваром выиграл суды за право признать реконструкцию строительства трехэтажного офисного центра на месте скромного павильона Вода Мороженое. Не зря в в прошлом выпуске программы мой коллега сказал, что мы к этой истории еще вернемся. Да, действительно, продолжение не заставило себя долго ждать. Как оказалось, офисный центр строится без нужного документа. Странно, ведь сам инициатор этого недоразумения, другого описания не подобрать, сказал, что все разрешения получены и никаких вопросов там быть не может. Дело в том, что экскаваторы уже работают на глубине человеческого роста. И как бы это ни было удивительным, реконструктор ничего Нужным получить на это разрешение Управления по охране культурного наследия Севастополя Севнаследие не только не одобряло обязательных для этого стройки акт историко-культурной экспертизы Но даже не получало его на согласование Между тем на этот участок накладывается Объединенная зона охраны ОКН федерального значения и ОКН регионального значения при этом значение имеет далеко не одна а только подземная археологическая составляющая. Важен и облик здания, и его влияние на видовое раскрытие. Новый объект не должен нарушать сложившиеся панорамы города. Они тоже подлежат охране. Хотя помнить об этом сегодня как-то не принято. Даже не представляю, чем закончится эта история. Хотя нет, представляю, трехэтажку все равно влепят позже. Хотелось бы ошибиться. Из двух паромов, обеспечивающих перевозки автомобилей через Севастопольскую бухту, снова остался только один. И представляете, наконец-то спустя несколько месяцев нашли компанию, которая отремонтирует паром «Адмирал Лазарев». Правда, и тут сроков точных не было названо. Я так понимаю, называть на вскидку 2-3 месяца у властей шаблонная фраза, как и планировать баснословные суммы на ремонт, а потом рассказывать, как нас обманули и с кем мы за них судимся. И я не могу сказать, что меня не возмущает тот факт, что сейчас работает один паром. В моей голове просто не укладывается то, что в городе федерального значения есть всего два парома. Уверена, не все поймут мой гнев, но я могу объяснить. Однажды прекрасным летним днем навигатор повел меня не совсем привычной дорогой, и я оказалась на северной стороне, около парома. Возвращаться назад, подумала я, бессмысленно, ведь что тут ждать, сейчас быстро переправлюсь на Южную. Небольшая ремарка, тогда еще работало два парома. В итоге я ждала его около двух часов. В тот момент я была в ужасе от того, что так живут люди и каждый день тратят свое время. К чему все эти разглагольствования? К тому, что нужно не чинить паромы, а запускать новые. Из-за строительства дорог жителям северной стороны труднее добираться домой. И для многих переправа – идеальный вариант. А для кого-то еще и в прямом смысле дорога жизни. Ведь паром переводит скорые. В Севастопольской школе уволили учителя начальных классов. Говорят за скрытую украинскую пропаганду. Что же сделала такого учительница? Директор школы номер 22 Ирина Климова рассказала, что никакой особой украинской пропаганды там не было. Единственная была символика украинская, она переставила шарики так, чтобы там был желтый и синий. Стал рисунок ребенка и было написано на украинском языке с праздником 1 сентября. Но на уроке ничего про Украину не говорилось. Как позже выяснилось, все тексты были на русском, а вот жовто блакитный антураж урока сочли очевидным, и двоякое толкование цветов исключал флаг Украины рядом с иконкой на тумбочке. Вот фото с этого самого классного часа, но если внимательно посмотреть на него, можно увидеть также шары зеленого и фиолетового цвета. Да и в целом сочетание шторы и стен при желании тоже может напомнить украинский флаг. Уволилась учительница сама, написала заявление по собственному. В школе объясняют, что конфликты с родителями у нее были и до этого. Но жалко остаться без дела своей жизни из-за цвета шариков. Разве это преступление? Понять можно и родители. Отношения с украинской символикой у большинства горожан сложные. И вряд ли любого родителя сильно обрадует, что кто-то вольно или невольно навязывает детям то, что неприемлемо. Но решить проблему все-таки можно было бы по-другому. Мне лишь кажется вся эта ситуация, ну, слишком раздутой. Обещанный перед выборами детский сад в Севастополе остался на бумаге. На протяжении нескольких лет власти города обещают жителям поселка первое отделение Золотой Балки сделать ремонт административного здания и даже выделяют на это средства. Но деньги по пути в поселок растворяются в воздухе. Выборы были. Они им сказали, к декабрю месяца уже все проплачено, мы вам сделаем модульный. Они нам уже даже нарисовали схему этого клуба, э, схему э, при, приусадебных вот этих участков. В 2018 году помимо детского сада в этом доме был клуб, обеспечивающий культурный досуг. Были организованы кружки и спортивные секции для детей. Проводили спектакли и концерты, но сейчас здание выглядит совсем иначе. Куча мусора и строительного хлама, выбитые двери и окна, разрушаются потолки, стены расписаны вандалами, а маргиналы считают это место своим пристанищем. Как только начинаются выборы, жалобы жителей выслушивают и обещают восстановить детский сад. Но как только выборы заканчиваются, наступает амнезия, и никто уже ни про какой детский сад не помнит. ВОЗ и ныне там». Жителям поселка власти объяснили, для того, чтобы оборудовать помещение детского сада, здание должно соответствовать современным нормам САМПИН. Получается, сами жители должны оборудовать здание в соответствии с нормами или что? Дети любят гулять рядом с бывшим садиком, но проводить время в таких местах травмоопасно. Кто его знает, что может случиться? Тогда и зачешутся. Может быть, стоит предотвратить печальные последствия и начать наконец-то шевелиться? А то у нас какой-то частник любую реконструкцию где угодно быстро организовывают, а тут и дом не историческая ценность, а все не знают, как подступиться. Севастополе планируют проложить пешеходные и велосипедные дорожки вдоль фиолентовского и монастырского шоссе идея обустройства велосипедной сети несомненно является позитивным шагом велоспорт все больше набирает популярность и создание специальных дорожек будет способствовать более активному использованию экологичного вида транспорта жителями и гостями севастополя например люди которые раньше бы отправились к морю или парку свято-георгиевского монастыря на автомобиле смогут сделать это альтернативным способом тем более что в городе по-моему одна велодорожка. по крайней мере я знаю только на меньшего. правда сейчас там ни один велосипедист не проедет потому что водители авто посчитали это место парковкой надеюсь что то же самое не случится вдоль фиолентовского и монастырского шоссе сделать бы эти еще дорожки с видом на море было бы потрясающе от людей бы отбоя не было говорят стратегии развития города так и задумано а как получится уже скоро увидим Урок в школе номер три оказался для второклассников совсем не скучным. Детям предложили сортировать мусор. Сначала ребятам рассказали о проблемах, которые могут ожидать человечество, и о том, что каждый живущий на земле сможет сделать, чтобы их минимизировать. И постепенно дошли до мусора, который, как согласились дети, родители выбрасывают каждый день по дороге из дома предложению заняться сортировкой прямо сейчас школьники отнеслись с энтузиазмом. Каждый по очереди выходил к доске, выбирал в большом пластиковом пакете мусор и отправлял его в контейнер с надписью «Бумага, пластик или стекло». Это так здорово, что у детей есть возможность с детства менять мир к лучшему. Я считаю, что такие уроки нужны не только детям, но и взрослым. Ребенок все равно видит мусор в одном ведре, его никто не сортирует. А как говорится, яблоки от яблони недалеко падают. Но нам до этого пока далеко, по крайней мере в нашем городе. Сортировка мусора стоит за облачную цену. И это странно, но бизнесу оказывается невыгодно. Вот, например, все сетки для картона на мусорных площадках уже демонтируют. Так что пока в школах учат правильному. На деле все остается как в мезозое. А вы бы сортировали мусор? Пишите в комментариях. Сходите на выборы, если хотите, и помяните добрым словом королеву Англии. А с вами была Алена Иванова в программе «Качаем прессу». До новых встреч!